Привет! меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции и тема сегодняшнего видео университет Агденис в анталии за моей спиной вход на территорию огромная территория сегодня мы своими глазами посмотрим что здесь и как и если у вас есть какие-нибудь дополнения обязательно пишите в комментариях ну остальное все по ходу дела в этом видео я покажу тебе как учатся студенты в Турции? Студенческий городок. Как он выглядит изнутри? Тут учатся. Попробую передать атмосферу. Большой привет Эдику, который помог мне снять это видео и рассказал, как он учится. Он переехал из Украины и по программе обучается тут. И ему еще платят стипендию. Если захотите узнать подробнее... Как это у него получилось? Посмотрите мое видео, в котором мы вместе с Эдиком, его отцом Яковым и педагогом Митином с 27-летним стажем преподавания в Турции рассказали о тонкостях поступления в учебное заведение Турции. Я занимаюсь недвижимостью и инвестициями и буду рад вам помочь. Связывайтесь со мной и я обязательно отвечу каждому в описании к этому видео есть вся контактная информация и ссылка на youtube канал каталог недвижимости где я выкладываю самые горячие актуальные предложения ну а сейчас внимание анталия 2019 год акденис университет здесь проходят научно-исследовательские работы и образовательный центр для студентов среднеземноморский университет в анталии считается одним из классических учебных заведений турции объединяющие множество институтов, отделений и школ, активно сотрудничая с различными учебными заведениями других стран. Университет ак -Денис является современным, динамично развивающимся образовательным центром Турции. История ак -Денис началась в 1982 году, когда несколько институтов высшего образования, находящихся в Анталии, Бодрыми и Испарте, были объединены в единый университет. И было построено основное здание к западу от центра Анталии. Расположено оно между районами Ункалы и улицы Думблюпинар. Агденис ⁇ это большой студенческий городок. Рядом расположены и учебные корпуса, кампусы, библиотеки и студенческие общежития. Через дорогу от него находится здание клиники Агденис медицинского учреждения, входящего в структуру вуза. Есть и мечеть. На территории университетского городка на сегодняшний день университет акденис это один из самых крупных учебных заведений в стране в нем обучается порядка вдумайтесь 80 тысяч студентов обмениваются студентами со всего мира Помимо образовательных программ, стандартного обучения, дающих степень бакалавра, в нем можно обучаться и в магистратуре, и аспирантуре, и всевозможных различных направлениях других. По окончании обучающийся получает степень доктора. Штат преподавателей 1691 человек. Штат административного персонала 1325 человек. ВУЗ ведет активную программу по обмену студентами: российские, украинские, белорусские, литовские, болгарские, да и почти со всех стран бывшего ССР. Обменится студентами и обучают высшие учебные заведения, также отправляют своих студентов на стажировку и обучение сюда. Обучение проходит на турецком и английском языке. Срок обучения около 9 месяцев, после чего вы уже можете полноценно общаться, но об этом чуть позже. Среди известных выпускников можно отметить следующих турецких деятелей, таких как Азиза Ахмедова в 1986 году родилась, а в 2008 году стала серебряным призером Олимпийских игр. Бахри Танли Кулу в 2004 году серебряный призер Олимпийских игр и многократный чемпион мира и Европы. Мустафа Калемли, занимающий пост спикера парламента, тоже учился в этом университете. Омер Оскан, доцент-доктор в Институте пластической реконструктивной эстетической хирургии, который совершил первую полную пересадку лица медицинский факультет. Структура Агденис-Университета. ВУЗ включает в себя 20 факультетов, 7 институтов, 4 колледжа и 8 профессиональных училищ. Это аналог э, российского колледжа. Также есть специальная школа по изучению языка Томер. Факультеты. Медицинский факультет, факультет сельского хозяйства, факультет экономики и менеджмента. Федеологический факультет, факультет естественных наук, Педагогический факультет, Богословский факультет, факультет коммуникаций, факультет стоматологии, факультет изобразительного искусства, Инженерный факультет, факультет рыболовства, Институт трансплантологии, Юридический факультет, факультет бизнеса. Есть краткосрочные школы и школы специального образования. Здесь также можно изучить основы отдельного менеджмента и туристического бизнеса, получить специализацию в прикладных науках, спорте, иностранных языках. Здесь создан свой консультационный бизнес-центр, который занимается программами трудоустройства выпускников, что очень немаловажно. Университет оказывает всяческое содействие в программах занятости студентов. Для всех студентов, которые хотят заниматься спортом, на территории расположены площадки для игр в баскетбол волейбол площадки для тенниса и поля для гольфа футбольные поля фитнес-залы и бассейны библиотека одна из крупнейших университетских библиотек она занимает площадь четыре с половиной тысячи квадратных метров имеет 12 залов и 630 посадочных мест для студентов вся литература включена в фонды библиотеки содержит информацию по различным направлениям прикладных исследовательских наук которым занимаются в университете к вузу относится также стадион агденис который расположен на побережье площадка стадиона является местом домашних тренировок футбольного клуба анталия спор с 2012 года научная и исследовательская деятельность в вузе Туда реализовывается около 250 научных и исследовательских программ по различным направлениям, а является почетным членом Ассоциации европейских университетов. Принимает активнейшее участие в международных программах и проектах, например, таких как «Леонардо» и «Эрасмус» с 2003 года. Программа «Эрасмус» сочетает в себе программы в области образования, обучения и спорта. В этой программе участвуют более 4000 учебных заведений из 34 стран мира. Факультет международного туризма сотрудничает с различными учебными заведениями Турциями и других стран. По программе обмена опытом несколько десятков преподавателей Агденис ездит стажироваться в другие высшие учебные заведения Турции. Носители русского языка из числа преподавателей преподают студентам углубленное изучение лексических основ русского языка с проведением тренингов и отработкой практических ситуаций. В 1982 году одновременно была основана одноименная больница. На нынешний день больница имеет отличную научно-исследовательскую базу. При тесном сотрудничестве с медицинским факультетом разрабатываются научно-исследовательские программы и проекты. Особые результаты клиника «Акденис» получила в области хирургии ортопедии, в транспонтологии, а также в проведении особо сложных нейрохирургических операций. В 2008 году клиника получила международный сертификат, что говорит о соответствии больницы международным стандартным обслуживающим и управляющим нормам. Сотрудники этой клиники преподают в институте, проводят выездные тренинги и практические дисциплины. Если хотите узнать о клинике Мемориал, заходите на сайты и узнавайте больше информации. Экскурсия. Вуз не входит в число основных достопримечательностей Анталии. Не включен в программу обзорных экскурсий. Но если студенты или те, кто хочет учиться в этом учебном заведении, желают ознакомиться с ним поближе, то в Анталии есть несколько турфирм, в сферу деятельности в которых входит образовательный туризм. Что еще достопримечательного? Ну, давайте подумаем о том, на каком языке будут учиться ваши дети, к примеру. Обучение здесь происходит на турецком языке, но есть группы и на английском языке. В университете Агденис есть много всевозможных приятных моментов для учебы, такие как, например, ученикам предлагается льготный проезд, пользование библиотекой, питание в столовой, где за три лиры можно получить полноценный обед на территории университета Агденис есть большое количество всевозможных уютных кафе, где можно расположиться для общения и просто отдыха, да и покушать, естественно. Очень приятный момент. Учеников вывозят на образовательные экскурсии по разным историческим местам музеям и культурным всевозможным э, заведениям. Даже в разных городах можно побывать. Все это за счет учебного заведения. Как вы знаете, у меня учится там друг, и он мне рассказывал о особенном отношении к иностранным студентам. «Очень сильно все помогают», — говорит он. «Администрация, педагогический состав, да и сами турецкие студенты по-товарищески помогают своим иностранным учащимся коллегам». «Предлагаются бесплатные языковые курсы тем, кто поступил по программе ЕТБ, турецкие стипендии». Для тех, кто сдал ЕС-экзамены и платно учатся, языковые курсы платные. На территории Агдениза есть Тамер – специальная школа турецкого языка. Находится на территории и принадлежит лингвистическому факультету иностранных языков. За 9 месяцев, один учебный год, иностранцы проходят курсы от А1, то есть с нуля, до С1, то есть свободно говорящие и способные обучаться на турецком языке. После С1 – уже идет курс академического языка. Пройдя его, можно разговаривать уже, используя научные термины и всевозможные умные словечки, и студент уже сможет не только обучаться и комфортно разговаривать на улице, но и получать образование на более высоких уровнях. Огромная территория Агдениза позволяет студентам комфортно там жить и отдыхать. Есть и излюбленные места студентов. Это облагороженные парки. У каждого факультета есть свои парки с территорией, где можно лежать с книжкой на траве, сидеть на пуфиках, есть, конечно, и скамейки. Студенты на переменах выходят в эти самые парки и занимаются в них, разговаривают, общаются, знакомятся, возможно, со своими будущими сотрудниками и коллегами по работе. Я считаю такое погружение в профессию очень информативно и полезно. Ну а некоторые просто наслаждаются там природой. Думаю, это тоже очень здорово, все для людей. Я учился в нескольких университетах в разных странах. И скажу честно, лично у меня нигде не было таких шикарных условий. По-доброму завидую всем тем, кто будет там учиться. Ну что? Удачи! Грызите гранит науки и рассказывайте своим друзьям. Может быть, это кому-то поможет выбрать нужный университет. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на мой канал, делитесь моими видео с друзьями и жмите на колокольчик. Я тебе буду высылать сообщения о моих новых полезных видео. Каждый вторник и пятницу в 15.00 и сообщу о начале трансляции каждое воскресенье в 1.00, где мы с гостями отвечаем на твои вопросы на заданную тему. Всем желаю удачи и новых знаний дин-дон-дэйм ассалама -э и Гиле. легили ну и наконец до побачения такой вот он университет агденис спасибо за то что досмотрел это видео до конца если есть вопросы обязательно пиши я на них отвечу подписывайтесь жмите на колокольчик чтобы получать новые уведомления о моих видосах и естественно очень буду рад видеть на моем новом канале о недвижимости про деборсию не забыл диндон дэйм, ассалям, гайдо, гиле-гиле. Ну и наконец просто пока.